Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важны поправки о защите и укреплении семьи, сохранении традиционных семейных ценностей? Потому что должно быть папа и мама, а не родители номер два или номер один. Потому что дети – самое главное, что у нас есть, и об этом должно быть сказано в Конституции. Это будущее страны, это наши дети, это наши родители. Это мы. Семья — это основа. То есть у, человека, у каждого человека должна быть опора в виде семьи. Потому что считаем, что без традиционной семьи не будет общества, не будет детей, не будет жизни на земле.